Друзья, у нас не эзотерика, вы не забывайте. Я не про успешный успех. Я не про это не накачиваю вас. Я про работу. И как раз таки мы к ней перейдем сейчас. Вот оно, собственно, упражнение, которое я вам хотела сегодня показать. Не для вас уверенно, не секрет, о том, что люди делятся на левополушарные и правополушарные, что два полушария мозга отвечают, так скажем, за разные вещи. И у нас есть зеркальность в теле, левополушарный человек, он является правшой, а правополушарный он является левшой. И те, кто... Это не означает о том, что люди думают все время только одним полушарием, ни в коем случае принимаются решения совместно обоими полушариями. Они среднего рода, я надеюсь, они а женского. <силу> Оба полушария принимают принятие в принятии решений. И, и как раз мы с вами делаем упражнение вот с руками то что я вам составляла это мы как раз таки э, занимаемся тем что мы развиваем нейронные связи между ними чтобы лучше они соображали между собой просто в решении какого-то конкретного вопроса больше действий идет от одного полушария чем от другого но в целом они взаимодействуют э, сами марин это это здорово смотрите как раз вот если возвращаться к взаимодействию эмоционального интеллекта и так называемого классического IQ интеллекта, да, то взаимодействие между собой двух полушарий позволяет нам лучше быть более продуктивным там, в общении, в действиях каких-то, в событиях. Считается, что люди справа полушарные, то есть Левши более эмоционально восприимчивы. Они лучше считывают социум, они лучше считывают какие-то события вокруг эмо на эмоциональном фоне. И э, они более, так скажем, лучше распознают выражения на лице, э, какие-то э, какие вот ну, музыку, э, ритм и зрительную информацию. Левополушарные так называемые правши это логика, это распознавание, понимание языка, это вот, э, факты, операции. Цифрами и все остальное. Я, как ни странно, от природы являюсь левшой, но владею на сегодняшний момент болееими руками, по-моему, 7 лет. Да, правильно, 7 лет. У меня получилось то, что я сломала левую руку, и в дальнейшем я стала развивать их хопи. И так у меня это и осталось. Так вот, пример. Как раз-таки взаимодействие обоих полушарий заключается в том, что если мы хотим выступить, предположим, на публике или поговорить с каким-то человеком, и нам надо его в чем-то убедить. Если мы не понимаем, кто перед нами стоит, нам будет иногда очень сложно это сделать. А если мы сами от природы, например, являемся логиками, и мы там рассказываем ему факты, цифры показываем, а человек стоит и вообще не врубается, что вы от него хотите. Ему бы про чувства, про эмоции, его, э, вот ваши цифры, логика, факты вообще никак не заводят, вообще никак не, не цепляют. Поэтому очень хорошо, если вы будете вза взаимодействовать в общении и эмоциональную, так называемую, чувственную часть. И при этом вы эти логику, факты украсите какими-то историями, расскажете что-то интересное, что вызовет у человека эмоции и запомнится. И таким образом, если перед вами стоит логик, то он, Среагирует на цифры и на ваши факты. А если перед вами стоит человек с чувственным восприятием информации, то он среагирует на какие-то рисунки, картинки, в том числе на ваши истории, и, скорее всего, проникнется.